всем добрый день добро пожаловать ко мне на кухню с вами виктория сегодня приготовим вместе шоколадный бисквитный торт это один из самых удачных и простых рецептов домашних тортиков которые прекрасно подойдут как на праздничный стол так и просто к чаю подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов Для приготовления бисквита нам понадобятся сахар яйца какао молоко растительное масло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 Приготовим крем. Я буду готовить крем-чиз. Для этого нам понадобится всего четыре ингредиента. Это темный шоколад, любой сливочно-творожный сыр типа Филадельфия, жирные сливки и сахарная пудра. Шоколад ставим в микроволновую печь растопить короткими импульсами. Затем все хорошо тщательно перемешиваем и даем шоколаду остыть до комнатной температуры. В другой емкости смешиваем сливочно-творожный сыр 300 грамм и 150 миллилитров жирных сливок. У меня сливки 30% жирности. Добавляем 50 грамм сахарной пудры. Сначала все немного перемешиваем ложкой и затем взбиваем миксером до полного загустения. Затем постепенно добавляем остывший шоколад во взбитые сливки со сливочным творожным сыром. И перемешиваем миксером. Взбиваем до кремового состояния. Крем получается густой и очень хорошо держит форму. Вот такая консистенция. Собираем торт. Подготавливаем подложку, смазываем ее немного кремом и сверху выкладываем первый корж. И обильно пропитываем его пропиткой. Пропитку я готовлю из воды, сахара и добавляю немного экстракт ванили. Полное количество ингредиентов для пропитки я вам оставлю в описании под видео. Сверху на корж выкладываем примерно половину крема и немного разравниваем по всей поверхности. Сверху выкладываем следующий корж, также пропитываем пропиткой, выкладываем вторую часть крема и все немного разравниваем. И сверху выкладываем последний третий корж и смазываем торт по бокам оставшимся кремом, немножко подравниваем и в таком виде убираем торт в холодильник хорошо пропитаться. И пока приготовим шоколадную глазурь. Для этого нам понадобится шоколад, сливки и сливочное масло. 100 мл жирных сливок выливаем сверху на 150 грамм шоколада и добавляем 40 грамм сливочного масла. Отправляем в микроволновую печь, растопиться короткими импульсами по 30 секунд. Затем достаем и все тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Посмотрите, вот такая шоколадная глазурь должна у вас получиться. Даем ей немного остыть. Сверху на блюдо выкладываем решетку, ставим торт и сверху поливаем шоколадной глазурью. Немного помогаем, разравнивая. Далее из шапочки от коржа я сделала крошку и по бокам присыпаю торт крошкой. Можно украсить торт совсем по-другому, делайте все на ваш вкус. Посмотрите, какой красивый, замечательный получился у нас торт. Получаются такие шоколадные бисквитные торты, очень сочные. Очень вкусный шоколадный крем, шоколадный бисквит, шоколадная глазурь. Это просто шоколадное наслаждение. Сейчас я вам отрежу кусочек и посмотрим, какой торт получился внутри. Получилось очень-очень вкусно. Приготовьте и попробуйте и вы. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Как всегда,